Тема нашего общения мой путь. Я хочу поделиться тем, что мне удалось, теми трансформациями, которые со мной произошли. Начать хочу, пока собираетесь с другой темы, как нас учили на телевидении, самые актуальные, животрепещущей. Вначале нужно начинать. Как выйти замуж, <смех> ну, это следующее по актуальности. Хотя не для всех, я уверена, что не для всех. Сейчас очень много разных вариантов, и очень интересно можно проживать свою жизнь в разных комбинациях. Тема такая, коронавирус. Очень много на эту тему высказываний, Конечно, это сейчас, думаю, вы со мной согласитесь. Тема номер один в средствах массовой информации. но ну, для кого-то, ну вот как для меня, например, я после того, как с телевидения уволилась, и ну, я еще какое-то время смотрела фильмы, даже было почему-то у меня тяга возникла к сериалам про расследование, где женщина-следователь была что-то я проживала еще нереализованное в журналистике в этом просмотре таких сериалов но потом как-то совсем отключилась и перестала смотреть телевизор как у вас с этим? вы смотрите телевизор или читаете в интернете новости? напишите мне интересно и соответственно я тоже в стороне немного вот от этой э, паники, темы коронавируса. Хотя я, конечно, не берусь утверждать, что вы в панике. И я читала вот чаты студентов Академии Моей. Одна студентка делилась, как она э, трансформировала вот это свое состояние действительно страха э, перед этой э, проблемой общемировой в состоянии принятия любви. Мне тоже было очень ценно. Мадина, добрый вечер. <смех> не смотрите телевизор. Давно ну не смотрю телевизор. Да, благодарю. Да, рада, что вы созвучны, что мы с вами на одной волне. Но, ну, конечно, совсем от мира отключаться и новости узнав... не узнавать, это тоже очень странно, да, потому что мы в социуме живем. Другое дело, что именно как относиться к тем новостям, и к тому именно, как их нам преподносят. Я думаю, что тоже вы уже сформировали свою позицию по поводу коронавируса, но я выскажу свою и с точки зрения такого-то эзотерической трактовки, что это такое, для чего это нужно. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что именно со стороны средств массовой информации, как этот процесс происходит, что это действительно тема, которая, с одной стороны, интересует многих людей, а с другой стороны ее нужно, как сказать, держать средства массовой информации, контроль. Поэтому, конечно, с одной стороны стараются давать объективную информацию, с другой стороны, вот относительно России есть некие там недоговаривания, потому что, я думаю, что, как вот и в мою бытность на телевидении, есть определенные указания, в каком ключе подавать эту тему. Я сейчас объясню, для чего я это говорю, что есть недоговорки относительно России, не для того, чтобы вас как-то напугать, да, что там ситуация более серьезная, чем нам кажется, совершенно не для этого. Но на самом деле, вот для чего, почему проявился этот коронавирус, для чего он нужен, вот мое такое видение, что вот этот год. Мы получали в конце года очень много прогнозов, и я в том числе общаюсь с представителями высших миров, и ну, там, астрологические прогнозы всевозможные, да, сейчас приняты, и почти все сходились в том, что этот год важен для укрепления единства, единства людей, ну, как минимум, все об этом говорили, но вот я еще, насколько знаю, это единство вообще всех форм жизни, вот в том числе это с нумерологией связано, и, соответственно, вот этот вирус он, ну, как сказать, нужен, да, проявился именно для того, чтобы с одной стороны не допустить вот этого единства, потому что энергия единства на самом деле на планете увеличились. Вы сами даже, может, по себе ощущали, я не люблю вот таких вот примеров, да, абстрактных, энергии единства увеличились. Вот сразу какой пример на практике, что вы там о чем то подумали, да, и другой человек подошел, это сделал, или вот с вашей половинкой, или с друзьями, что вот на мысли мгновенно идет отклик. Это вот в том числе показатель того, что энергии единства на планете выросли или что вам чья-то, чьи-то, не знаю, там, трудности или радости больше стали откликаться, больше вы стали восприимчивы к этому, чем были раньше. И, соответственно, есть силы, которые в этом не заинтересованы. И вот что может быть лучше, да, в кавычках, для того, чтобы людей разделить? Это получается, что вот этот коронавирус как раз он как средство разделения выступает. Но в то же время... Есть у него вторая сторона, потому что все-таки эволюция наша, она уже идет полным ходом, и есть уже то прекрасное будущее, оно есть уже в настоящем, можно сказать, потому что время сферично, и оно уже неминуемо наступает, где мы действительно живем в гармонии, в единстве. И, соответственно, этот процесс, он уже, можно сказать, контролируется высшими силами, пробужденными людьми планеты Земля. Поэтому эту же вот задумку, Сил сдерживания, кто сдерживает эволюцию с помощью коронавируса, силы света, семья света, пробужденное человечество, его представители, также используют в своих целях. Как вот можно сравнить болезнь, да, любовь? С одной стороны, болезнь – это для организма стресс, там она прерывает нас от каких-то дел. С другой стороны, мы можем из болезни взять много положительного. Мы можем очистить организм, мы можем что-то осознать, пока мы каждый день не встаем по будильнику и не бежим, и выходим вот из этой круговерти. Точно так же и здесь, вот через э, эти энергии, казалось бы, даже страха, там, не, страха перед другими людьми Желание вот от соединения На самом деле происходит очищение От э, таких же похожих с этими энергий Которые накапливались в течение последних тысячелетий а, Так устроен э, общий организм планеты Земля Очень похоже на то, как устроен и наш организм вот сейчас я как раз перехожу в чем заключается это сходство, да, почему негативное может быть обращено в позитивное я сама очень долго к этому шла, чтобы поменять свое мышление чтобы поменять, трансформировать точнее свое мировоззрение на позитивное и в том числе мне помогло знание этой особенности, что у любого негативного явления есть своя положительная сторона и что единственное что мешает проявлять эту положительную сторону это наше мышление, наше восприятие это конечно не новость, тем более для вас, таких пробужденных людей идущих в ногу со временем, с эволюцией но тем не менее вот то, что мы воспринимаем как негативное, еще раз повторю, легко очень обратить в позитивное, просто осознанно к этому подходя. Опять же, приведу пример Вот сначала на своем, на нашем с Анатолием Александровичем и преподавателями моей восприятии вот этой проблемы да, коронавируса. Как вы знаете, или может кто-то не знает, мы планировали в Чехии, в Марианских Лазнях, планетарный поток жизни провести уже в мае, майские праздники. И такое было намерение, что поработать с темой здоровья с, на, уровне, на планетарном уровне. Была уже информация по Чехии, да, что в Чехия в организме земли это как печню людей соответственно тоже здесь вот очищение провести анатолий александрович планировал свою э, фирменную очень эффективную методику стимусом проявить э, применить да и э, которая уже очень зарекомендовала и дала ему хорошие результаты э, но вот так складывается ситуация уже мировая разворачивается что а именно для тех, кто собирался, это в первую очередь европейцы, и мы с ними собирались творить, им проще добраться вот именно в эту поездку. Их сердца привели сюда. Для них вот этот доступ, да, в большей степени закрывается, потому что на карантине страны и прочие есть препятствия. И, соответственно, тоже вот мы могли бы подумать, что там, какой там сорвался проект, да, световой, как там силы сдерживания нам помешали. Но мы опять же посмотрели, что как можно из этой ситуации, вот из э, э, чего-то нехорошего, да, сделать что-то прекрасное. И приняли такое решение просто меня тоже попросили его озвучить сегодня оно только состоялось что именно в Марианских лазнях вот это мероприятие поток жизни мы откладываем и ближайшее как будет ближайшая возможность мы обязательно там проведем потому что здесь уже все простроено да? ну, никаких организационных особых сложностей не будет дело только в том, чтобы вот открыли границы и вот эта ситуация разрешилась и при этом мы делаем это мероприятие, хотим сделать еще более масштабным и провести его в Подмосковье, в одном из каких-то очень хороших пансионатов, с хорошими условиями, для того, чтобы как можно больше людей из России, в том числе, смогли приехать, посетить его, и для того, чтобы ощутить вот это единство и проработать тему единства а, с помощью очень мощных световых инструментов, именно непосредственно, не просто вот мы там будем вставать хоровод и петь мантры, да, что мы едины, там мы любим друг друга, а тех инструментов, которые в самый корень проблемы, да, в самую причину, будут направлены как вот эффективное лечение, когда ты причину убираешь, ты сразу выздоравливаешь. Также и здесь эти методики будут касаться повышения иммунитета, в том числе жителей России в первую очередь, перед всевозможными вирусами. Ну и, соответственно, увеличение энергии любви. И вот э, та методика работы с тимусом именно на э, россиян, на Россию, на всех людей, э, э, как российских, да, славян, ну, не отделяем там, это я условно говорю, россиян русскоговорящих, да, там нам дороги все там, представители разных наших республик бывших э, и сейчас прекрасных, э, процветающих республик, как Казахстан, с радостью, с радостью мы поделимся этим. И я думаю, что это будет для всего мира, для всего мира большой вклад для решения этой задачи. Точно так же и я. Вот перехожу уже к своей теме. Для тех, кто недавно присоединился, напоминаю, что ну, имя вы мо знаете, Диана Некрасова, хотя вот у меня псевдоним, видите в инстаграме, Ладиана. А, кто не читал, я это сделала специально, не слушаю мое видео, для того, чтобы помочь себе гармонизироваться, да, целиком ими не стал менять, но псевдоним вот, помогает, вибрации имени очень-очень а, способствует и вот для того, я точно такой же приведу пример именно по поводу того, что как я работала со своей негативностью. То есть я вот перехожу к этой теме для тех, кто присоединился. Напоминаю мой путь от стервы к богине. И первое, о чем я хочу рассказать в продолжение темы негативности. Как я прорабатываюсь по этой теме, потому что до сих пор у меня остается мышление такое критическое, но уже все меньше, да, я не скажу, что это там... Прям вот негатив-негатив, но элементы остаются. Все-таки в том числе работа на телевидении, в средствах массовой информации сделала свое дело. Потому что, как вы видите, или кто уже не видит, по телевидению, в интернете обращают внимание именно на проблемы на негатив И нас так учили, да, что ты если ты принесешь материал про то, что там, ой, в саду там цветут цветочки, как хорошо, как замечательно какие красивые, то скорее всего его не опубликуют тебе не заплатят за это гонорар я до вот, пред, предвосхищая да, свой рассказ, скажу, что я до 35 лет была не замужем сейчас мне 42 года кому интересно и, соответственно, гонорары мне нужны были для того, чтобы просто жить, выживать, ходить на фитнес, развлекаться. И, соответственно, вот это мышление, видеть плохое, оно осталось. Ну, конечно, это очень многим свойственно, не только журналистам. И есть, конечно, у психологов объяснение. То, что у нейрофизиологов, что наш мозг так устроен, что он формируют нейронные связи, да, устойчивые такие паттерны, не знаю, стереотипы именно восприятия негативного, что именно вот даже на уровне физиологии, если ты что-то, чего-то испугался, о чем-то там плохо подумал то это записывается в мозгу, и в следующий раз, когда похожая ситуация возникает, воспроизводится этот опыт, и все предшествующие, да, что было похожего с тобой, там, начиная с детского сада, вот это вот начинает все крутиться, это именно а, уже на уровне физиологии. Поэтому, конечно, каждому из нас а, а, работать и работать, я думаю, еще со своей негативностью, и... Ну, я просто счастлива, что если вам уже удалось, кстати, вот напишите, как у вас с этим, вы видите больше положительного или отрицательного все-таки в событиях ежедневных просто, в каких-то, ну, происшествиях, да, вот в том, что с вами случается, как сейчас обстоят дела. Мне очень интересно. Я смотрю, читаю ваши комментарии периодически, опускаю глаза, смотрю. А, и... Соответственно, замечать вот хорошее для меня это был действительно труд души, иначе не назовешь, как и считается, что для любого человека. Вот такой образ, что негативное, оно как вот, знаете, у бабушек была такая сковородка для блинчиков, и если туда масло там или там салом не помазать, и блинчик испечь, да, залить блинчик и попробовать испечь, то он там мертвой хваткой приклеится и там не то что комом, а впечатается в эту сковородку. Но если вот точно так же наши негативные мысли, наше негативное восприятие чего-то, реакция на что-то, да, там, не знаю, обида на какую-то ситуацию негативная реакция, она вот в наш мозг вот точно так же впечатывается. И потом уже на все автоматически мы вот накладываем такую реакцию неосознанно. Но для того, чтобы увидеть в этой же ситуации что-то хорошее, Нужно приложить труд. Почему? Потому что хорошая ситуация, так устроен наш мозг, об этом говорят нейрофизиологи, она соскальзывает, как блинчик с тефлоновой сковородки. Там даже без масла или чуть-чуть с маслицем. Все. он... Вот прошло что-то, и мы это даже не запоминаем. Поэтому сознательно э, я в том числе уделяла большое внимание тому, чтобы фиксировать и благодарить за то хорошее, что со мной происходит. Сейчас приведу пример, пока читают. Кристина пишет больше положительного. Бывает, что в первую минуту две негативная реакция, а после осознаю, в чем причина, и меняется на позитивное. Прекрасно. А еще Мирим. Извините, полностью не могу прочитать. К никнейм я часто вижу положительное но если случилось плохое то я успокоюсь только после того как нахожу положительное в плохом но ну, замечательно значит мы с вами на одной волне Каримова Нади стараюсь искать позитив и говорить о нем потому что очень впечатлительная. вот я тоже очень впечатлительная Надя поэтому поэтому тоже сознательно Направляю свое внимание на положительное, к примеру, к примеру, недавний пример, бытовые примеры обожаю. У меня постирала днем под, под одеяльник вечером дочке спать, и я замечаю, что он не высох. Раньше бы у меня первая реакция была ну расстройство какое-то, да, там что делать. Для меня вот эти с дочерью обязанности бытовые до сих пор каким-то вообще не знаю кажется... Геройством, фантастическим, да, мне проще там до сих пор что-то написать, пост, статью, чем вот что-то сделать, ну, уже это все легче и легче, да, там ногти подстричь, вот, может, вы не поверите, но вот для кого-то настолько мы разные, что это а, целая задача. А, поэтому не высох под одиялек. и я уже э, смотрю, что у меня уже первая мысль, не то, что вот там что делать дальше досушивать ну, спать вообще очень хочется а то что я быстренько его беру и думаю вот я его как раз сейчас поглажу пока он не досох и мне будет легко я это за две минуты сделаю и зато мой ребенок сейчас будет спать под выглаженным пододеяльником потому что ну возможно так если бы он пересох я бы поленилась очень спать хочется сказала бы я завтра с утра поглажу и этого бы не сделала да я вот еще так хозяйка прекрасна я, конечно, стараюсь, но вот это все, в принципе, не очень моя стихия. И вот я думаю, что понятно, моя работа над собой в плане негативности, как проходит ежедневно. И, конечно же, Каждый раз я убеждаюсь, что любое там, не знаю, что-то случается или что-то не по плану идет, что это несет потенциал гораздо больший тому, что могло бы произойти. То есть там не складывается одна поездка, обязательно складывается, которая лучше. Что касается пододеяльников, да, то, что это не моя стихия, немножко вернусь и начну уже отвечать на ваши вопросы, которые я себе зафиксировала и, в принципе, были повторяющиеся, поэтому самые частые, на самые частые я сегодня постараюсь ответить. Благодарю вас за сердечки. Еще раз прочитаю. Любовь Наливайка пишет. Когда человек проявляет негатив, перехожу на общение с душой. Да, да, мне тоже это очень откликается. Именно из состояния... Из состояния души мы можем видеть... Что в этом в этой ситуации положительного? Вот моя религия состоит в том, это, конечно, слово такое, в чем-то себя дискредитирующее, да, потому что ну, религия это для многих то, что связано с Богом. Но вот у меня такая религия нового времени, я считаю то, что в каждой клеточке нашей действительно живет Бог каждой женщине богине, в каждом мужчине Бог. И э, почему, э, почему вот негативность да, мне не хочется просто пускать? Потому что я считаю осознанно выбираю, что недостойные э, мысли, вот, мысли, чувства вот того божественного, что есть во мне. Э, конечно, не, но одним вот этим настроем не отказаться от того, чтобы не терять состояние, там, не впадать в негативность. Но именно глубина, вот это осознание себя как непроявленной пока, но проявляющейся богини, оно очень важно. И вот из этого ощущения самоценности ну, для меня лично проще не допускать ненужного, ненужного мусора, да, для богини засорять свое внутреннее ментальное и чувственное пространство просто не хочется итак, отвечаю на вопросы первый вопрос был от Валентины о том, что означает слово стерва Валентина женщина прекрасная художница, она у нас была на семинаре, если я по фамилии не перепутала, на тренинге в Пятигорске. Очень интересная история раскрытия ее предназначения. В школе она увлекалась, Валентина, я вас расскажу, увлекалась тем, что писала картины, но потом вот какая-то реакция одноклассников и... И ее от этого пути отвело надолго, практически, насколько я поняла, на 40 лет. И вот только на пенсии она вновь стала реализовываться по проекту своей души и пишет прекрасные картины. И поэтому для такой возвышенной женщины может непонятно, что такое стерва. Я расскажу в моем понимании, да, понятие всегда важно расшифровывать, чтобы понимать, о чем мы с вами говорим, что такое стерва и как у меня это проявлялось. А вот само даже слово «стерва», да, оно вот уже говорит о том, что это вот какое-то направленное движение, однонаправленное – это не сфера, а направленное движение. И действительно, для меня это та женщина, которая по какой-то причине утратила контакт со своей душой и со своей божественной сутью или еще не раскрыла, или утратила. И, соответственно, на поверхности то, что ей руководит, это в первую очередь эго. Эго, чем его, как его можно увидеть, да, осознать, оно есть у многих, ну, у всех точнее, и основное, да, вот где оно себя проявляет, это в потребительстве. То есть то, что поддерживает, ну вот условно говоря, у нас есть эго-сущность и божественная сущность. То, что в нас поддерживает эго-сущность, эго, это общество потребления. Когда эм, все так построено в нашем мире, что мы стремимся получать, получать что-то для себя лучшее, да, признание, деньги, возможности, там, не знаю, любовь, но не стремимся отдавать. Ну, точно так же, как вещи, да, вот потребительский бум, что мы там заходим в магазин, всего-всего скупаем, и вот вроде как порадовались. Точно так же это распространяется и на все сферы. Вот эго так себя проявляет. Соответственно, когда я была вот такой женщиной, и, ну, уже задним числом себя такое осознаю, у меня тоже было на первую очередь сознание потребительства. Да, я там что-то отдавала а, в своей профессии, какую-то пользу приносила ну, то, что информацию да, передавала. вот На первом канале я делала как продюсер сюжеты программы «Воскресное время» с Петром Толстым аналитические сюжеты, и а, иногда удавалось что-то в какой-то большой сюжет, это да, обычно 20-минутный мы набирали а, по разным странам небольшие эпизоды про разных людей, там, ситуации, да, и какому-то человеку, возможно, там, удавалось помочь, или там какой-то информации, там, не знаю, там, про приют для животных снимали, там, и потом все люди там ехали, этим собачкам помогали, но, опять же, это не корень проблемы, а такие частности, да, уже последствия Yeah. <laughs> Поэтому, ну, вот этим, как бы, я стеш, стешилась, что я приношу пользу. А остальное, что, собственно, для чего, да, как я еще свою ценность могу проявить, я не осознавала. И вообще, как я потом поняла, что именно эту работу я выбрала для того, что я не умаляю своих достоинств, то, что я там, не знаю, училась, да, что я там училась общаться с другими людьми, выстраивать коммуникации для того, чтобы, ну, в карьере продвигаться делала свою работу как бы я не говорю что это все плохо но в принципе для чего я это делала, то есть мотивация именно была в том что как я потом осознала что я считала моя ценность личная была очень занижена я не осознавала свою ценность и с помощью работы на телевидении красных корочек я доказывала себе и миру то, что я ценная то есть и скажите вот у вас были а, такие ситуации или возможно вы видели у знакомых да когда они долгие годы может на нелюбимой но престижной работе работают ненавидят эту работу ходят каждый день и вот посылают в мир вот эту энергию негатива да своей работы а, но при этом ничего не меняют, потому что настолько себя ощущают неценными, что вот как бы работы подменять свою ценность. Я там, ну да, кому-то сказать, там, не знаю, там, я в налоговой, там, или там, я в полиции, или там, я там в каком-нибудь там, не знаю, Газпроме. Кристина пишет, по моим ощущениям, у стервы на первом месте деньги и внимание. Ну да, это уже частные проявления, именно если в отношениях с мужчиной, с противоположным полом деньги и вниманием, да, есть такой момент, но и в принципе потребительство в отношении всего. Вот я помню тоже свое отношение к мужчинам. Я знакомилась с мужчинами, я с ними общалась. Но чтобы вот... Я считала, чтобы идти в какие-то длительные отношения, да, у меня очень много было а, каких-то ожиданий завышенных, да. А, с одной стороны, я была не уверена в себе, ну, потому что я свои ценности не знала. С другой стороны, я думала так же, как а, за счет работы, за счет другого мужчины повысить, за счет мужчины в своей жизни, повысить свою ценность, и, соответственно, а, у меня был список, каким он должен быть. И деньги, и внимание да, были в этом списке. И естественно то, что я попадала тоже в этот же мир, таких же потребителей. Вот я помню, что я общалась, допустим с мужчиной, в, ну, вот из Лукоила, который там высокую должность занимал, и я, ну я еще параллельно, как журналист, как психолог, начинающий, да, хобби у меня тогда уже было такое, я его изучала, и я понимала тоже, как строится его жизнь, точно по тем же законам, что он также общается с женщинами, также берет от них все, что можно взять, там тоже внимание, да, красивое тело, там удовольствие, не знаю, ну, восхищение. И потом ему становится интересно, ну, по сути, вещь, да, вот потребитель, вещь, и точно так же он переключается на другую. И, ну, то есть я так поняла, что не собирался он жениться, хотя, в общем, он и знакомился якобы для этого, но вот это он даже, возможно, не осознавал, вот это вот сознание потребительства. То, что у него было. И почему я притянула такого мужчину? Потому что я сама такой же была. Вот в чем в том числе заключалась тервозность. И еще, конечно же, это основной, да, помимо потребительства, это неуважение к мужчинам и стремление их унижать. Это, конечно... Родовая такая черта многих женщин советского времени, мы знаем из книг Анатолия Александровича, да, из своих наблюдений уже, с чем это связано, с то, что это с историей нашей, экономикой, как женщины выживали, какие мужчины после войны остались. То есть такая родовая задача, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что приближено к жизни, опять же, это упирается в то, о чем я всегда говорю, это неосознание своей ценности. Если ты не осознаешь свою ценность, свою уникальность, не знаешь, как можешь проявить любовь, вот свою да, ценность, это дарение любви. В принципе, можно там все таланты, там свои, там, не знаю физическом проявлении да как мы таланты там не только же на работе талантом заботы внимание там приготовление пищи что ну, ты не осознаешь не ценишь себя не, не, тебе это не интересно ты думаешь что это не важно и ты не можешь оценить другого человека в частности мужчину ты его обесцениваешь вот это вот стремление унижать когда не осознаешь своей ценности в том числе связано вот с этим на мой взгляд вот это вот все состояние стервозности то есть два момента это потребительство из-за неосознания своей ценности и того что ты женщина, богиня, творительница любви, и от тебя мир ждет этого, творения любви, и это очень ценно для мира. И ты действительно можешь насыщаться, получать удовлетворение, быть энергетически звучащей и привлекательной для мужчины в состоянии дарения, творения любви из состояния своей ценности. И второй момент – это потребительство, то, что я говорила уже, то есть стремление получать и не отдавать, и стремление унижать, третий момент. Ну, вот э, так со стервами разобрались, я думаю. Да, есть такая неправильная система ценностей, да, много ожиданий и требований к мужчине. Потому что свои ожидания к себе неизвестны да, и не реализованы. И мы проецируем свое, то, что мы не прожили, то, что мы не реализовали, мы проецируем на другого человека. То, что он, его отношения, да, его там восхищение, его статус нам заменят раскрытие того, что есть в нас, раскрытие того потенциала, который нас душа вложила и ждет от нас, что мы это будем в своей жизни реализовывать, в том числе за счет дарения любви а, мужчине. А, никогда, да, никто со стороны может в первом периоде какое-то вдохновение получить в отношениях, когда мужчина там делает, оказывает знаки внимания, комплименты, говорит, что любит. Но если внутри этого ощущения нет ценности, как раз и происходит процесс, вот был еще такой вопрос, как себя не потерять в отношениях. Нет ощущения ценности, ты все время ждешь подтверждения от мужчины своей ценности. А мужчине в какой-то момент это становится неинтересно, показывать тебе твою ценность. Ну, не для этого женщина в его жизни нужна, чтобы ей быть, для нее быть учителем математики и ставить пятерки, ну, условно говоря, да, или э, рыцарем, там, воспевающим ее, когда она сама не ощущает свои ценности, не проявляет ее. А, что касается музы, соответственно, со стервами разобрались, термин муза, в моем понимании, это женщина, я сразу скажу, что я еще прикасаюсь только к этому состоянию, но вот как я его прочувствовала, это женщина, познавшая контакт со своей душой, раскрывшая свою суть, признавшая свою ценность как действительно вот такого подарка для мира, как богини в потенциале и понимающая, да, прожившая там, попробовавшая, что как ей реализовывать эту ценность в мире. И способов может быть очень много на самом деле. Муза, вот в отличие от первого да, слова, такое направленное, плоское какое-то, немногомерное, а муза – это такое всеобъемлющее понятие, это сфера, да, и мы знаем, что музы могут быть разные разных там, музыка, музыки, да, муза э, вдохновения, муза там писательства, что это разные такие постаси женщины-богини, которых может быть очень много. и можно даже не одну проявлять, а сразу несколько, и проявлять все свои качества, вот эти внутренние богини, через состояние музы в различных направлениях. И не обязательно, что для этого, чтобы рядом был мужчина, и это в том числе путь а, к тому, а, к тому, что а, чтобы заинтересовать мужчину, чтобы рядом оказался мужчина, начинать быть музой. А, еще без мужчины проявлять разные свои стороны. Опять же, на своем примере расскажу, и что-то, может, у вас отзовется, что вот э, во мне, э, безусловно, там есть женщина-подросток, причем это, ну, не знаю, там мальчик-подросток, даже подросток, который там любит как-то побаловаться, позорничать какие-то вот у меня словечки с садика остались. Э, есть женщина- Действительно такая богиня, общающаяся с высшими планами, стремящаяся к этому общению. Есть женщина, которая там любит литературу, ценительница литературы. И, соответственно, ну вот по своему опыту, если я... А, есть еще очень важное, которое я еще не могу найти применение, к сожалению, может быть, вы мне подскажете. Женщина, которая любит смешить, ну... Клоун, да, это условно, такой может быть какой-то высокодуховный клоун. В общем, я не знаю, как вот у меня единственная мысль пока, ченнелер-клоун, но это, наверное, слишком как-то несочетающееся понятие. И вот это вот все проявлять в общении с мужчиной и наполнить свою жизнь проявлениями, да, в разных занятиях, проявлениями вот этих энергий, этих своих субличностей, ипостазий, чтобы и тебе самой было интересно, и мужчине рядом с тобой было интересно, и в... Найти, опять же, те дела любви, в которых проявляются эти ипостаси. Хорошо, даже если пока нету вот такого расширенного понимания, там, что я хочу, да, в принципе, вообще э, нету видения, что хочется. Можно просто начинать с того, что приносит радость, э, что вызывает интерес, и идти за этим интересом. И э, вот э, один из таких важных моментов, опять же, уже буду отвечать на вопрос, как выйти замуж, свой путь, да, как заинтересовать мужчину, передавать свой путь. Важно действительно, вот от музы я перехожу к тому, что важно быть, в принципе, интересной и само, самой себе, и мужчине, и этому миру. И тогда, да, не просто вот там умной, да, как вот у нас улюбили отличницы, мы думаем, там мы, мы там книжек начитаемся, будем с мужчиной, это заинтересует. Нет, абсолютно не это я имею в виду. А то, чтобы, ну вот как, опять же, сравнение. Даже с детства мы по. Ну, вот у нас так было, да, женщина, несущая искренний смех. Благодарю. У нас так было, что в детстве у нас дружили с теми, у кого были классные, интересные игрушки. У вас было такое? И ну, в том числе, я помню, даже мальчишки, там, если какую-то интересную игрушку вынесешь, но во всяком случае девочки уж точно, там коляска с капюшоном или кукла классная, да, и стремились с этим ну, ребенком дружить. И, ну и вообще с детьми, с которыми интересно, да, которые там не в углу сидят забитые, а с интересными всегда с заводилами, дружили, было много, ну в том числе вот и с игрушками, да, было такое, я вижу. И на самом деле ничего не изменилось, вот по сути, да, дети вырастают, но психология во многом остается та же, что мужчине интересна женщина ну которую можно сравнить условно с какой-то интересной игрушкой что в данном случае игрушка это а, ее красивое тело до да? ее какие-то интересные занятия которые есть самой интересно от которых у нее горят глаза а, ее ну, вот, не знаю, ну, какая-то загадочность. Это вот можно сравнить также с книгой, которая привлекает своим каким-то внутренним смыслом, своей глубиной. Не то, что там вот сразу, да, ты открыл и все написано, все понятно, да, как в газете, а которая манит за собой и хочется открывать одну страницу за другой. Вот это один из способов, один из пунктов, если говорить о замужестве, стать женщиной ценностью для себя в первую очередь, да, из системы ценностей, и для мужчины. Потому что та женщина, которая интересна и которая осознает себя как ценность, она может заинтересовать и собой мужчину чем? Не просто вот, да, вот классная игрушка, ну, вот, только этим, а то, что она может искренне восхищаться им и дарить ему признание его ценности. Потому что вот очень важный момент, тот человек, который сам недооценен, который не проявляет своей ценности в мир – он не способен глубоко оценить другого. Для мужчины же это очень важно. В а, своей женщине, ценной для него, а, видеть, да, в ее глазах, видеть свою ценность, отражение своей ценности. Вот то, о чем Анатолий Александрович говорит, что восхищаться мужчиной, да, и спрашивают, как, ну вот там просто находить, сидеть, да, его там положительные стороны, так. В список писать, чем он там хорош. Но ну, не будет это искренне, не будет. Ну, какое-то время может это сработать, да, когда, ну, не знаю, там мужчина совсем без любви, без восхищения. У нас много, 70% мужчин его может это привлечь. Но если ты свою ценность не раскрыла, ты постоянно не сможешь вот генерировать это восхищение Своим мужчиной, своим партнером, да, ну, даже вот подругой, да, даже в дружбе. Там, не, как бы не завидовать, да, радоваться, если ты сам не раскрыт. И что, какой показатель того, что мы не раскрыли свою ценность? Для меня это вот таки, такой сигнал души, это неудовлетворенность постоянная с собой, недовольство. Вот это недовольство, оно показывает, что вот душа тебе этим недовольством показывает, маякует, да, если такое слово, что где-то ты не раскрываешь свою ценность, что ты можешь большего, что нужно искать способы проявления своих талантов. В том числе и в женской сфере. В женской сфере огромное количество да, направлений. Выбирать то, что нравится, то, что хорошо получается, то, что интересно. И становиться классной женщиной. Ну, в том числе, там, это и готовка, да, и а, творческие какие-то моменты. И то, что женщина-министр культуры в семье. А Юля пишет, когда научилась восхищаться собой, то и мужчина легко восхищаться. Да, Юль, вот тоже подтверждает. Женщина, которая прошла тоже путь такой интересный. Юлечка, наша девчонка. Думаю, вы смотрели ее прямой эфир и видели уже мои восхищения по этому поводу. Поэтому рада поддержки Юли. Да, это действительно так. Поэтому прям вот можно начать с того, что написать себе план тех дел, которые приносит удовлетворение вот на данном этапе, что хорошо получается и что интересно, да? потому что ну, если совсем не получается, быстро интерес потеряешь. В чем хочется развиваться, хотя бы два-три пункта и ближайшие там 3-4 месяца заняться реализацией и почувствовать вот насколько вот это чувство осознание того что своей ценности недовольство того что вы довольны собой оно меняется трансформируется да? насколько вы сама для себя становитесь ценной вот это вот душа она как бы вот внутреннее вот это ощущение оно четко вообще дает о себе знать то что идешь ты правильным путем или нет в дарении любви Опять же, здесь все вот, вот эта вот ценность, откуда еще такую вот эзотерическую, да, базу, эзотерическо-физиологическую приведу базу то, что это тоже очень связано напрямую с нашим единством. Вот этот мой любимый пример, что мир это, весь мир можно сравнить с организмом, мы это клеточки. У каждой клетки есть совершенно точно своя функция, да, у клеток крови там переносить информацию костного костей, формировать костную систему. Точно так же и у нас, у каждого есть своя функция, да, это вот наш план души, наши таланты, не обязательно это там и на скрипке играть, вышивать крестиком, еще что-то. А то, что у нас, нам нравится, то, чем мы а, можем принести наибольшую радость для себя и быть полезной, принести радость другим людям. Вот это очень важно найти. А, что это такое? Это как раз вот наши функции дарения любви вот этим именно способом. Если клеточки выполняют свои функции, да, то весь организм поддерживает их. Они имеют силу всего организма. Капли имеют силу всего океана. Если какая-то клетка... Не, не хочет, да, не знает, что ей делать, или говорит, нет, это не моя функция, или функцию другую, подсматривает у другого, выполняет его, ей само это не нравится, навязано, да, то начинаются проблемы, организм отторгает такую клеточку, соответственно, какой счастливой жизни, замужестве и прочее тоже может идти речь, если не выполняется вот это главное дарение любви своим уникальным способом, это вот то, что я называю функцией каждой клеточки человека, человека Бога, Творца. Поэтому, вот на мой взгляд, и мой путь очень важно найти такую ценность. Теперь я вернусь на 7-8 лет назад, в тот период, когда я только осознала, что на телевидении мой путь совершенно дальше тупиковый, и приняла решение на уровне души уже как-то начав соединение вот это с душой что я хочу выйти замуж да? потому что до этого я когда себя спрашивал нет это навязанные программы нет это ну, пока нет такого желания было желание основное вот, работать на первом канале и получить признание так ощутить свою ценность и все вот это когда было удовлетворено да тоже же это не случайно то уже а, настоящие тоже планы открылись души. А, и тогда вот я начала с того именно, что я выразила намерение на то, что я действительно хочу семью, а, чтобы это уже было четко, чтобы мир услышал, не колеблесь как свечка, то я хочу, сегодня не хочу, а может быть страшно, да, а может быть больно, потому что... Сердце – это такой орган, который одновременно и любовь, и боль способен чувствовать. И закрываясь от боли, мы закрываемся от любви. Вот я в этом закрытом состоянии, в общем-то, пришла к тому, что ну, мир вообще плоский. да? Вот Я сравниваю свою жизнь с игрой в Тетрис. Абсолютно бессмысленная, на которую можно увлекаться, тратить силы, но смысла нет. Поэтому вот для раскрытия вот такой объемности жизни, да, для реализации своего предназначения я выросла уже намерение четко выйти замуж, ну, и родить ребенка. И следующий пункт помимо выражения намерений намерения, вот сейчас прям по пунктам тезисно пойду, это то, чтобы посмотреть, какие ограничивающие убеждения есть в этой сфере, да, то, что свои мнение о семье, вообще ну, мы знаем, что наша жизнь – это отражение наших мыслей, нашего мышления, поэтому в любом, да, на любом новом деле – там, будь то создание фирмы, своего дела, переход на другую работу, но я лично, да, смотрю, какие не будут мне мешать ограничивающие убеждения, потому что мир будет отражать то, что в моих мыслях есть уже как шаблон от бабушек, дедушек, от родителей мои собственные приобретенной. Вот эту сферу я проработала, то, что трансформировала, то, что семья может быть на самом деле счастливой, нашла такие примеры, и мир ко мне подвел вот такую Коллегу, которая была счастлива очень с семьей я наблюдала со стороны за их жизнью в том числе это меня вдохновило ну, примеры всегда, я думаю, можно найти для того, чтобы трансформировать свои убеждения. Следующий пункт для того, чтобы... Это касается, конечно, и для того, чтобы выйти замуж, но и уже те, кто в отношениях, и, возможно, с кармическими партнерами, возможно, нет пока той гармонии, которой хочется. Этот путь, конечно, тоже подходит. Именно это такая база гармонизирующая, да, когда ты... Когда мир, как океан, как море, тебя гармонично обтекает, а ты не спотыкаешься, не задеваешь за острые углы, да, как в каком-то, не знаю, лабиринте с закрытыми глазами, по нему учишься и спотыкаешься, когда все гармонично. Следующий момент вот для такой гармонии, которая важна всем, и тем, кто хочет замуж и нет, а те, кто в отношениях уже, а просто гармонизирующий момент, это работа с родом, безусловно. Первая книга была моя, это «Путы материнской любви». Когда я читала, я даже помыслить не могла, что автор будет впоследствии моим мужем. И очень глубоко прожила, осознала, признала, что до сих пор завишу от матери на ментальном, на мысленном уровне, что ее оценками часто живу, да, показатель был для меня то, что я там часто говорю, ой, моя мама, то, моя мама, все да, у кого такое тоже бывает, что, ну, вроде бы, да, мы как из благодарности к родителям. Ради любви вот так часто вставляем в речи, но на самом деле для взрослого человека это не совсем нормально, это показатель, что а, вот главный авторитет а, взрослый внутренний это именно родитель, да, и что ты еще не стал самостоятельным, соответственно мир, тебя тоже и мужчина не видит как самостоятельную единицу. Ну, в общем, об этом очень много в книге самой «Путай материнской любви», думаю, вы знаете. И следующее это, конечно, с отцом. Ну, то есть род – это мать, отец и физический род, Да. Для замужества, для реализации в социуме род играет ключевое значение. То, что нам дает это вот наш ствол, нашего дерева, то, что нам дает энергию для реализации на физическом плане, без этого никуда. Опять же, по книге Род, семья человек именно с родом я работала по расстановкам Берта Хеллингера ходила делала расстановки там и на не знаю трансформацию там отношений с бывшими мужчинами там вот эти связи да но это так и не думаю что мне это особо помогло где-то только вот в мозгу но именно вот с бабушками дедушками признание там тех кто не был в роду не помогло лично но это опять же было семь лет назад как это сейчас работает не знаю а, ну Другие появились родовые техники, их много. А, с отцом для женщины, опять же, для реализации, для замужества ключевая фигура отец, внутренние отношения с ним. Неважно, а, жив он, не жив, в каком он состоянии, в социальном положении, как он выглядит. А, Потому что, да, действительно, это первый мужчина, от которого мы себя отсчитываем от как женщину, от его отношений с ним в детстве, но главное сейчас уже во взрослом возрасте от отношения к нему очень много зависит. Мы, пока вот это не выстроено, мы смотрим вот сквозь такую призму, сквозь очки на других мужчин, на семью, да, на начальство, на себя, вот какие-то шоры то есть для того, чтобы э, быть собой и э, ну так скажем полноценный, да, вот отношения с мужчиной э, с отцом мужчины очень важны тоже, опять же, на эту тему много очень у Анатолия Александровича есть и э, я тоже это прошла, мне э, очень помогло и что касается работы с родом, уже как мне она отозвалась, да, какая мне помощь от рода была, когда где-то за полгода уже до встречи с мастером мне приснился сон, что... Вот в эту ночь, День России, как сейчас вспомню, дядя мой уходил из папиного рода, старший брат, и он пришел с братом, который еще до этого ушел. Отца опять было 5 детей в семье. И вот эти двое дядей сказали, что скоро в твоей жизни появится очень важный для тебя человек, мужчина. Относись к нему как к Богу. Это дяди, которые вообще ни разу не религиозные, и я одного вообще Нет, я по-моему, одного я видела Мильком, Я помню, я играла во дворе, он ходил от бабушки Да, и прошел, и все, я его больше не видела А другого я вообще Не видела, живьем И вот Ну, я их узнала, и они мне вот передали Это послание, и если бы Вот не это сообщение Вот относись, да, вот как Относиться к мужчине, то все Предыдущее, да, пусть бы случилась Даже встреча то все предыдущее, к сожалению, не играло бы такой сильной роли личных свойств от того, как мы проявляем себя в мире с родителями, почему-то очень тяжело редко когда гармоничные отношения всегда это очень радостно я тоже разбиралась, конечно, и разбираюсь со своей мамочкой. Отец у меня уже перешел, когда Ангелине было три месяца. Тоже вот как мы его провожали. Я уже начинала принимать ченнелинги. И это отдельная тоже интересная история. И потом с ним общалась. но ну, не буду вперед забегать, чтобы вас не смущать, постепенно такую информацию выдавать. А с мамочкой я до сих пор разбираюсь. И недавно только вот у меня было очень важное осознание. Но если свести вот все к такому общему да, знаменателю, то, что в системах самопознания, я узнавала, вот есть матрица а, судьбы, система познания, самопознания, дизайн человека, астрология, а многие другие а, – и э, вот э, в отношении с родителями я обращала внимание на один момент. Для чего нам нужно, для чего нам важны так эти отношения. Э, очень часто, очень часто родители выступают для нас, э, э, ну, самыми главными учителями, да, как и мы для них, они для нас, это да. Но еще они для нас прокладывают дорожку, в наше светлое будущее, да, помимо того, что они нас привели в мир, очень часто своими какими-то именно отрицательными, на наш взгляд, проявлениями, они делают для нас благое дело. Опять же, на примерах, на примерах всегда понятнее, и это подтверждают, да, когда у вот делают расчеты, смотрят вот это качество там, у тебя вот такое же точно у родителей, да, и потом это трактуется, объясняется, то есть, ну, я просто к тому, что я не сама это нафантазировала, очень много этому подтверждений, в том числе из практики. Допустим, у женщины, ну, вот, мама, да, допустим, очень упрямая, да, вот какое-то упрямство в кубе, и... Ты не понимаешь, да, как с ней взаимодействовать, да, что вроде ты с ней там и так, и сяк, и ты не можешь никак решить, а, но на самом деле а, мать еще до воплощения а, взяла на себя вот а, проявля, а, как с... А, желание, да, обязательство проявлять это качество, которое было у женщин всего рода и в таком диапазоне, да, в таком сильном ключе, вот это упрямство в кубе, чтобы ее дочь, во-первых, видя, что, пример перед собой, что вот мама там упрямая, да, и как она построила свою жизнь, как с этим качеством сложилась ее жизнь, понимала, ей так не надо, училась на ее примере, что ей не нужно проявлять это качество. С другой стороны, чтобы она там, мать, да, набив свои шишки от этого упрямства и отстрадав, уже очистила дорогу дочери, и ей не нужно было бы, да, самой там вот эту вот родовую задачу в такой мере отрабатывать. И самое главное, очень часто это связано именно с реализацией ценности ну, вот это, ребенка, дочери, ее предназначение что а, вот это упрямство, она может а, уже проявить в положительном ключе, а, как... Умение там, реализовывать свои ценности, да? ну, не лениться, а идти по зову сердца, делать шаги. Это же мало вот, просто узнать предназначение, еще нужно ну, мотивация, да, поддерживать в себе, делать шаги какие-то. И вот это упрямство в реализации ценностей, в том, что делать, допустим, поступки любви, чтобы стать классной женщиной вот там мама упрямится там в отношениях с отцом или всех мужчин из, и перепугала да в округе и живет одна а вот ты это упрямство уже поскольку она это отработала для тебя все очистила пространство можешь направить на то чтобы упрямо добиваться того чтобы стать классной женщиной и у тебя в отличие от других у кого нету такой мамы такой родовой задачи это больше получится ты можешь стать супер женщиной с этим качеством и точно также очень многие другие вот у меня допустим мама она вот из-за своей неценности тоже не ощущение своей неценности того что она не своим путем пошла во многом она меня тоже принижала, кто-то она даже что сказала, Ты моя маленькая, да? ну соответственно, там ну, не специально там она меня гнобила, а вот, ну, вот из своего, да, из своей, а, своей немасштабности. А, и тоже для меня вот это очень большое подспорье, как я недавно поняла, в раскрытии моего предназначения а, вот пройти этот путь осознания своей неценности, неуверенности, страхов самогнобления какого-то, да, к тому, чтобы раскрыться на высоком уровне масштабной женщины-творительницы, богини, достойны принимать послания. Я иногда сажусь ченнелинг принимать, у меня это вот до сих пор. Там, ты моя маленькая, как же такая маленькая может, там, не знаю, ченнелинг от Иисуса принять. Но с другой стороны, опять же, это вот такой противовес, если бы у меня этого не было, то я, и мне все время говорю, блин, ты такая классная, вообще у тебя там все получается, и вообще там супер-пупер там круче всех детей, и я бы приняла первый ченнелинг от Иисуса, я бы ходила у меня бы звезда во лбу горела, что я там самая крутая, да, я бы, не знаю, там, по всем бы чатам везде писала, там, вот, я там приняла ченнелинг, и там, Удивлялась, почему мной все не восхищаются и вообще не боготворят еще. У меня, опять же, вот этого нет. И слава Богу, и благодарность моей мамочки. И что значит, вот это вот важно было для моего предназначения. Вот это тот же принцип искать в негативном положительное. Интересно, в какое позитивное качество можно применить командование? Ну как же, это... Человек лидер, да? И лидер это кто? Это проводник. Проводник новой эволюционной информации. Вот командование, да? Командир-лидер, вот как вариант. Командование еще организация, да? Хорошая организация, где человек может дать каждому команду, чем ему заниматься. Вот, допустим, у нас вот Наденька Шабис, да? дочка Анатолия у нее вот характер с папой похож, но качества вот эти сильные, да, лидерские, и Надя прекрасно их реализует в том, что ставит удивительные спектакли. Насколько я знаю, Анатолий Александрович не планировал вот свой на 70-летие спектакли ставить, потому что у нее есть это желание вот каждому сказать, что он может делать, есть возможность, да, такая себя ощутить. Я, мне это не свойственно. Мне бы ну, тяжело это было там, вот, сделать выбор, что вот каждый вот только так должен делать. Ну вот как пример такой, да. Благодарю. Так, вот про родителей мы разобрались. Следующая, вот по замужеству, тогда вот эту основную тему, на самом деле, очень много было по этому вопросов. Ну, в принципе, как я и презентовала, да, вот эту тему важную, чем я действительно могу поделиться, то, что, как вы всегда знаете, что а, идут к тому человеку, у которого вот то, о чем он рассказывает, уже получилось, и, в общем, точно так же, да, я иду писать, учиться писать к тому что то я вижу, что сам классно пишет и кто мне там резонирует по мировоззрению, да, такой же, допустим, искренний, ну, как я стараюсь быть, и там, ну, прочее. Также и надеюсь, я вам смогу быть полезна в этом. Следующий момент, ну, вот мы проговорили, да, первое – это осознание, что да, для тебя это действительно важно, для раскрытия планов твоей души, это не всегда так бывает, что замужество важно, хотя в большинстве случаев так, но я вот проверяла даже в то время с помощью гороскопа, что может быть мне это не надо, потому что у меня к уединенности была склонность, вот по гороскопу такого не было, что вот у меня как бы ну, общение везде, да, в том числе и в семье, социум, что я в социуме вращаться могу и призвана по другим системам самопознания, да, но это просто вот как бы для сверки, да, как твоя душа чувствует, когда ты еще не совсем в контакте. Значит, намерение дальше убрать ограничивающие убеждения, следующее, выстроить отношения с родом, с матерью, отцом, для женщины в первую очередь с отцом важнее, ну, с матерью тоже, потом в целом с родом, и следующий уже пункт, это уже непосредственно предпринимать действия в раскрытии своей ценности. То, о чем я сказала самым, самым первым, что научиться жить так интересно, так классно, да, том, найти себе такие занятия, в том числе это в том, эти занятия могут быть выражены в том, что вы совершенствуетесь по своим женским конкретным навыкам, там, опять же, там, визаж, кулинария, умение там вести беседу, да, если там путешествия планируете, вот я английским языком занималась, там, сексуальность, да, тоже какие-то курсы там проходите или практикуете, ну, я шучу, ну, у каждого свой тут путь, как проходить эти моменты, Yes так, чтобы у вас, вам самой было с собой интересно, чтобы вы не воспринимали партнера как человека, который вот заткнет ваши бреши, дыры, да, даст вам самооценку, даст вам то и другое, а чтобы реально у вас был вот этот багаж, чем вы можете делиться, но прежде это вот ваше состояние наполненное, радостное от того, что вы реализуете свою функцию дарения любви в конкретных занятиях. Сейчас я, еще, вот я завершу и и пролистаю ваши вопросы, постараюсь поотвечать. Благодарю вас за вопросы, за то, что вы еще со мной, уже второй час. Мне очень приятно. Очень приятно. И следующий момент, да, когда вы уже интересны, когда вы был отдельный такой вопрос, как жить счастливо до замужества, вот и саморазвитием заниматься, да, и раскрытием своих талантов, потому что часто, не часто, но бывает такое, что женщина не может выйти замуж по той причине, что не раскрыла свое предназначение. Я лично это встречала именно в сферах, связанных с психологией, с эзотерикой, там, не знаю, нумерологией, вот такие, когда женщина – проводник знаний, учитель – Психолог, да, в любых видах, часто ей для того, чтобы реализоваться, либо дается кармический партнер, потом отношения прекращаются, и она вот на, на волне вот этой вот боли, желания помочь самой себе, начинает вот в эту сферу идти и а, реализовываться в ней, ну, как другим, да, помогая. И тогда уже а, ви, мир видит, что она встала на свою дорожку, ее душа, и уже мужчина, который ей созвучным, по вибрациям приходит проявляется в ее жизни. Очень много таких примеров. Либо, либо действительно женщина просто еще может быть не готова, как вот, да, вот то, что по этим книгам не проработано, которые я назвала, в том числе книга Счастливая семья, проектируем счастливую семью, мне тоже она очень помогла. И самый-самый важный пункт тоже точнее не самый важный, да, вот взять вот это вот все, проработки, это половина, 50%, вторая 50% это умение общаться из ощущения своей ценности, да, раньше я просто бы сказала умение общаться, но вот сейчас я уже поняла, что это не просто должно быть интервью, и на своем опыте я поняла, когда я там знакомилась там по интернету, и просто я считала, что там я интересуюсь мужчиной, там еще что-то, он меня воспринимал просто как там интервьюера, или какого-то друга, да, с которым он также может побеседовать и рассказать, там, как у него дела. Абсолютно не это, а здесь именно общение из женского состояния. Вы можете, как это понятие, допустим, найти подругу, которая классно общается, которая вам нравится, как она там с мужем общается, или в компании общается, с ней побыть, потому что женщины от женщин перенимают на ходу, потому что мы вообще одна большая женщина, просто с разными проявленными, более сильными качествами, да, кто-то а, больше умеет детей воспитывать, у него это проявлено, качество богини, у другой умение общаться, но мы, наблюдая, да, можем легко это перенять, вот через именно инициацию, даже не через разум, там, не записывая, и надеюсь тоже я вот вам что-то энергетически сегодня передам умение общаться так чтобы мужчине было интересно так чтобы оставалось после вкуса хорошее после вас так чтобы вы действительно были для него какой-то не, не до конца раскрытые тайны каждый раз оставались не знаю даже вот вообще не с детьми же даже это важно ну с любым любым человеком вот, с ребенком да он казалось бы там неутомимый но если там или там как сказать, может да, бесконечное число там информации воспринимать, но э, если ты там, одно и то же там, повторяешь да, или одно и то же действие делаешь, ребенку скучно, невыносимо становится, и он там уже зевает, начинает капризничать, нужно все время вот что-то новое придумывать. Вот так же вообще не с мужчиной, я говорю, с детского возраста у нас в принципе не так много что изменилось. Всегда нужно быть новой. Это и не, ну, не значит, что клоуном, да, каким-то аниматором быть. Здесь тоже важно, как сказать, искренне проявлять себя, искренне проявляться, показывать те свои грани, которые хочется проявить. Тогда не возникнет в будущем, да, вот такой вот, как сказать, отката, когда там 2-3 года проживут и выясняют, что жили с другим человеком, потому что мы показывали только хорошее, но вот эта вот пропорция, да, 70 к 30, можно показать себя там какое-то, не знаю, уныние, да, 30%, 30% какого-то, не знаю, там, попридираться, там еще что-то, чтобы потом не было это для него там каким-то неожиданным сюрпризом, да, и не привело к расставанию, потому что о вас другого совершенно было мнение, и к тому же есть подтверждение, что вообще-то, э, ну, таких вот сахарных, да, женщин приторных, которые все, там, все только, там, все на позитиве, э, их и не очень-то часто выбирают, и вот они... Э, э, Потом вот как-то вот больше именно в духовных моментах а, а, находят себя и идут уже своим путем духовным. Ну вот у меня тоже есть такое наблюдение. А, в том числе потому, что мужчины очень часто выбирают женщин, похожие на мать. Это тоже известный а, такой постулат психологов современных. А, он в моей практике находил абсолютное подтверждение. И, соответственно, вы понимаете, какие мамочки у нас, Они, у них, конечно, очень много а, положительных сторон, но были, есть и такие стороны, которые а, а, не очень, да, властность, командность. Если вы, а, у вас это тоже есть, и вы это в разумной мере да, проявляете, а, то это тоже может быть... Это и честность, во-первых, да, и это может, на самом деле, ну, привлечь, сблизить, чем просто вот наигранность, какая-то маска, там, благодушие, там, интересы, желания. Можно, конечно, очень часто женщины, когда играют только вот на пользу мужчины, его, на его удовлетворение, на его потребности, да, там, вот, готовят, стирают, убирают, выслушивают, гладят по головке, то, ну, даже речь не о том, что там он альфонс, да, или там потребитель превращается, в принципе, может быть нормально, но с такой женщине это просто удобно мужчине. Мужчина не воспылает какой-то, там, не знаю, не страстью, а каким-то, не знаю, неземным влечением, да, восхищением, то, чего нам хочется, какого-то страстного восхищения, как к богине, как к музе, к такой женщине, которая просто удобно все классно делает. Поэтому... Путь здесь тоже в раскрытии именно своей уникальности, в том, чем вы сильны, может быть, можете быть интересны. Женские круги, женские клубы в этом помогают, чтобы посмотреть, да, как бы по-хорошему сравнить себя с другой женщиной, которая вот так себя проявляет ей это ближе а мне вот ближе вот это и ну, другое да какое-то качество и именно его нести в мир здесь также вот знаете тоже как можно с продвижением сравнить а, с продвижением товара да как бы это цинично не звучало себя как бренда как психолога что ты показываешь что близко тебе но не в каких-то это ну, негативных до да, проявлениях а то, что какая ты настоящая, да, 70 на 30 в этой пропорции, там со своими 25% негатива ты сама разбираешь и трансформируешь. А остальное ты, в принципе, можешь показать, да, что, что в тебе там, ну, как бы там, не знаю, там, какая-то капризность, там еще что-то. Но при этом еще и 50 того, что чем ты классная вообще. Что, то есть, и именно это привлечет того мужчину, которому нужен такой набор <сулов> суповой. Я шучу, конечно, в такой пропорции. И это будет вас, ваш мужчина, который именно такой вас примет, такой вас настоящий. И, скорее всего, вы окажетесь похожи на его маму. А, да, теперь, так я смотрю, в женском состоянии. Вот последний вопрос, на который я в плане знакомств, встреч хочу ответить, как не волноваться, да, на встречах, на свиданиях с мужчиной и не бояться, не волноваться, это тоже очень просто прорабатывается ментально, когда... Ты представляешь, что, допустим, у тебя еще есть множество вариантов, кроме этой встречи, либо ты заранее договариваешься, да, с мужчинами, если это интернет знакомства сейчас очень распространены, еще там 5-6 встреч, и ты понимаешь, что это, ну, как не последний шанс, да, то ты уже к этому проще относишься, снижать значимость да, встречи любой. Как опять же в любом процессе лучше получается то, от чего мы не зависим от результата эмоционально. Ну, вот такой совет. Можно представить, что там дома муж ждет, да, почему часто замужние женщины успехом больше даже пользуются, не только из-за того, что там ответственность, да, за них нести не надо, потому что у них нет вот этого в глазах, как бы, ощущения, что ты мой последний шанс, и вот такое желание вцепиться в мужчину. У меня тоже это было, прям было, Да. Ну, конечно, очень не отпугивает, и ну, вряд ли интерес глубокий, долго может продлиться в таком состоянии. А, поэтому так. И следующий теперь я постараюсь ответить на ваши вопросы. Надя, женщина искренняя, девочка задорная, девушка капризная, женщина-богиня. Да, вот эти наши ипостаси. Последний, последний вопрос, который я чуть не забыла. Многие писали, как я стала ченнелером. Первая ситуация, когда я услышала голос в голове или откуда-то сверху, была связана с замужеством. Я пошла к святой с, в Москве, да московская матронушка, и там отстояла очередь к иконе, к ней именно приходили, я еще у меня поразила, сколько мужчин, женщин, да, мужчины тоже просили вот о счастье, да, мы считаем, что женщины не ничего подобного, да, и поэтому если правильно подойти, то в общем все случится, мужчины тоже заинтересованы в поиске своих прекрасных женщин разноплановых. И я, подойдя к иконе, Сказала там, хочу замуж и родить ребенка, ну, свое желание. И я тут же услышала голос в голове, который мне сказал, э, так, сейчас, новое вино в старые мехи не наливают. Я вообще таких слов-то старинных не знала. Но я пришла там в интернете, посмотрела, да, или меха. В общем, действительно, что есть такое выражение какое-то библейское. Ну и, естественно, я трактовала, что мне нужно важно трансформироваться, да. Что я шла целенаправленно до 35 лет как карьеристка с целью там вот работать, заниматься своей профессией до конца жизни, да. И потом вот резко решила поменять путь и как мне нужно измениться, да. Потому что как бы, карьеристка это одно, от тебя одни нужны функции на работе для жены, другие функции, ну как минимум, да, как вот трансформировать себя. Вот это был первый опыт. А следующее, что со мной происходило, это уже был тренинг в Аркаиме, куда мы с Анатолием Александровичем поехали, ну вот когда я еще только к нему на работу поступила. У нас начался с этого роман, что я стала работать его ассистентом и помощницей, литературным редактором книг. Вот книгу «Поток жизни» я редактировала, в частности, как литературный редактор. Ну, то есть улучшала то, что и так было очень хорошо. <laughs> то, что нельзя было испортить уже. И... Уже там, в Аркаиме, вот это место силы, со мной произошли такие удивительные события, о которых я просто ну, не решусь сейчас в эфире рассказывать. И их я описала в своей книге «Поцелуй. Из пятого измерения» как раз вот меня команда, члены команды моей попросили и те, кто меня знает давно, выдавать свет уже эту книгу, я решила в этом аккаунте моей наговаривать. По 15 минут на IGTV ролики будут появляться с кратким описанием, и я буду наговаривать, чтобы передавать ей энергии, да, если про Аркаим, то вот этого места силы, и вообще я в сотворчестве с высшими, я с учителями эту книгу писала, создавала. Опираясь на материалы журнала «Планета ангелов», где изложены самые последние знания о нашем мироустройстве, о тех процессах, которые происходят, я заключила эту форму художественного произведения. Конечно, там очень много автобиографических моментов, но есть и художественная идея, которую я уже а смысла через свою жизнь в том числе это вот идеализация мужчины желание любить мужчину идеального там вот я рассказываю про ток про свои отношения с мужчиной духовным учителем вознесенным учителем который не воплощен в физическом теле да и с которым я общаюсь с помощью метода ченнелинга и вот к чему приведет такое общение, да, насколько оно может заменить или сопутствовать, или наоборот мешать отношениям с земным мужчиной, пусть и не менее прекрасным, но земным мастером, да, ну, у которого, как у человека, могут быть свои слабости, да, там, не знаю, бытовые обязанности, там те же носки стирать никто не отменял. Понятно, что вознесенному учителю не нужно носки стирать. И вот как это все, вот я прожила и проживать продолжаю, вот это все есть в этой книге. Ну, помимо того, что я старалась интегрировать туда современные эволюционные знания о том, что такое силы сдерживания, в литературной доступной форме там рассказывается о том, что происходило на нашей планете в 2012 году, почему мы полностью поменяли свой вектор эволюции, почему не будет вот этой гигантской катастрофы, которую предрекали в 2012 году, что опять вот это будет состояние пролая длительно, когда Земля погрузится во мрак, потом все заново будет возобновляться уже там в шестой расе, все пошло другим путем, мирным, плавным хоть и с коронавирусом, но все равно это не те последствия, которые могли быть, вот это тоже я отражаю в этой книге надеюсь, что она найдет у вас отклик, надеюсь очень рассчитываю на ваши отзывы на помощь, на подсказки что интересно, что можно исправить добавить, убавить Потому что публиковать я буду уже после вашей, вашего участия, вашей поддержки. Так, чтобы это действительно было многим интересно и полезно. Благодарю. Ольга. Диана, благодарю вас. Очень отвлекается. Ловлю каждое слово. Благодарю, Оль. Как найти и чувствовать грань между искренней заинтересованностью и желанием общаться и тем, что называют навязчивостью? Оль, ну это вот относительно кого-то другого, мне просто не совсем вопрос понятен, то есть вы сами, да, что вот вы сами навязываетесь или искренне заинтересованы, или вы про кого-то спрашиваете, что вот есть какой-то человек, а вы не поймете, то ли он навязывается, то ли, то ли он искренне заинтересован. Если относительно женщины, да, заинтересованность мужчин и навязчивость, это, опять же, ощущение своей ценности, ощущение своего достоинства, чувствование мужчину, всегда все-таки стараться какие-то вот свои проявления делать комфортными и непродолжительными по времени. Первое время общения – это важно. Да, как мы, опять же, сравню. Будете вы смотреть очень классный, суперский там ролик, да, или фильм с темой там, не знаю, как заработать миллион и при этом, не знаю, реализоваться, да, и еще там выйти замуж с такой суперской темы, вы его больше вероятность там с половиной часа просмотрите, или там если он 20 минут будет длиться на ту же тему, конечно 20 минут, и вам еще захочется после этого дальше продолжать изучение, точно так же и вообще не с мужчиной, то есть дозировать вот свои проявления, чтобы они были интересными и при этом не очень длительными и продолжительными, ощущать в общении, да, как вы даже ну, с, с отцом, с мамой ощущаете, с друзьями, как вот вы уже как бы поддостали немножко, или еще вас очень хотят видеть, слышать. Но даже вот есть рекомендация, что а, прерывать тогда, когда еще есть интерес, да, когда есть недосказанность, никогда Не вот вы уже там все договорили, думаете там, чтобы еще сказать, все это уже. Мне а, уже не интересно. Ну такой мой опыт. Надеюсь, ответила. Благодарю Все, кто еще слушает. Постараюсь что-то еще найти ваши вопросы или вниз еще раз повторите, пожалуйста. крисиночки я ответила. диана классная женщина. Спасибо, спасибо. А, так упрямство и ответственность, Юлечка у нас трансформировала, молодец никогда бы не подумала про упрямство так, вниз я листаю <coughs> ищу ваши вопросы как попала в команду изначально Анатолия Александровича ну я ответила так вот, вскользь да, то, что Анатолий Александрович искал секретаря, у него на тот момент не очень было хорошо со зрением, надо было, ну, то есть он восстанавливает работает над собой, да, был такой период, надо было, чтобы печатал со слов его кто-то информацию, там, ну, помощь в создании книг, потому что вот кто ему раньше помогал, уже там свои планы были у этого человека. И, соответственно, вот он такое резюме разослал. И мне подруга прислала это резюме. Я его отправила. Оно попало в спам сначала. И я, в общем-то, ну, ждала и могла бы не дождаться. Но по какой-то вот счастливой случайности Антон Александр Александрович там впервые за три года решил проверить паевку спам. И увидел там мое резюме. И потом мы встретились. Он... Принял меня на работу. Ну и, соответственно, уже дальше ну, процессы проистекали так, как, я думаю, запланировали наши души до воплощения. Это все больше находит подтверждение, что наша встреча была не случайной. Надя читаю, поцелуюсь с огромным удовольствием. Благодарю тебя. Благодарю, Нать. Мне очень важно. Так, вниз. Диана, прекрасно выглядит, чудесная речь Благодарю, Благодарю, дорогие Если нет вопросов а, Дианочка, благодарю, читала вашу статью в ченнелинге Поцелуй пятого измерений Мне очень понравилось, хотела прочитать продолжение Танечка, спасибо, буду вот на размещать в аккаунте мое Ну, то есть будет появляться в постах а потом с переходом на IGTV а, Опять же, буду просить ваши отзывы Диана, дайте мудрый совет Стоит ли первый говорить о своей симпатии, влюбленности к мужчине. А, знаете, как я скажу, что ну, у всего есть своя цена. У любого а, поступка, вот когда ты что-то делаешь, у него могут быть любые последствия, в принципе. И если ты а, готов, а, ну, готов к этому, что последствия могут быть любые, то, в принципе, да, можно говорить. И ну вот из моего опыта, когда я так поступала, почему-то почему из моего опыта ничего хорошего не получалось. Но иногда, да, иногда это работает, особенно сейчас, когда ну, мужчины очень не обделены женским вниманием. И Тут, опять же, ощущать, чувствовать свое, ну, чувствовать, да, ситуацию, доверять своей интуиции, вот доверять прям интуиции в этом вопросе. Ну, во всяком случае, но ну, вот для меня раньше это было лучше, чем не сделать и потом жалеть, да, что этот мужчина там прошел мимо, там никак мы больше не встретились, лучше я уж попробую, и там, ну, пусть не получится, или там, какие могут быть последствия. И мне помогало представить, да, какие могут быть последствия, какие варианты. И, соответственно, уже внутренне, примирившись с тем, что может быть так, может быть так, может быть так, можно уже делать смело первый шаг. Вот так, надеюсь, помогла. Мне помогала, когда шла с намерением, чтобы поделиться радостью. Прекрасно, да. Дианочка, наш сын каждый день зеркалит наше потребительство, когда требует что-то вкусненькое, закатывает истерик. Не можем понять, в чем потребительство, как перевести в позитив. Благодарю. Кать, ну, это может быть и физиологический, в том числе, процесс, потому что, когда вот сладко ребенок есть, у него в организме образуется, ну, как у взрослого, да, много иммунная система падает, ослабевает и дрожжеподобные грибы, с которые называются, и они уже, они требуют, они требуют этого сладкого, ну, там, взрослые люди с собой не управляют, да, они встают, им кажется, что они хотят там тортик, банан, там еще что-то, вот эти любят с такой мучной сладенькое, а ребенок уж тем более. Ну вот, можно даже в какой-то степени медицинские сначала порешать, мне по крайней мере так помогает, потом мне помогает с ангелиной, когда и также с собой, недостаток интереса, недостаток впечатлений хочется заменить чем-то сладким, да, больше, больше развлечений. Конечно, не очень хороший выход для родителей, но тем не менее так. Зеркало, ну, я вижу только одно, что очень для многих распространено, ну, это в каждой ситуации выбирать, ну, час, чаще, да, каждый день мы делаем выбор, в каждом занятии там, дискомфорт, боль или наслаждение, да, и мы выбираем наслаждение, хотя может быть где-то, пусть и с радостью, но нужно выбрать, ну, то, что полезно, не настолько наслаждаешься, а то, что полезно, да, ну, не знаю, вот я тоже статью сажусь читать, может, мне хочется там полежать, в соцсетях позалипать, нужно писать статью, да, или писать отрывок книги, просто... Я выбираю, понимаю, для чего я это делаю, почему это для меня важно. Себя убеждаю, сажусь. Важно сделать первый шаг, и дальше идешь уже в отдачу, понимаю, вспоминая, как это вообще классно. Ну, вот такой ответ. Ну, все, дорогие, уже очень много, очень долго. Вот прям я уже злоупотребляю ваше внимание. Благодарю вас, благодарю сердечно, что пришли постараюсь на вопросы еще посмотреть, какие были, ответить в своих сторис, в своем аккаунте Ладиана Некрасова, думаю, все вы его знаете, Некрасова. переходите, подписывайтесь и буду вот на вопросы прям в сторис отвечать, благодарю сердечно за встречу что вы прям до конца со мной все остались очень-очень мне это приятно и очень я ценю ваше внимание и дарю вам тоже ответную любовь а, с своей энергией, с пожеланием удачи, радости, везения, любви, а, счастья, легкости и энергии.